Бренд «Керамо ежегодно показывает новинки на выставке «Батимат». И представитель фабрики расскажет нам сегодня о новинках этого года серии «Милано» коллекции «Жордини». Представляем вашему вниманию модную коллекцию «Керамо 2020». Называется Милано 2020». «Миланская коллекция». Вдохновение для этой коллекции мы черпали в городе Милан. Это фэшн-столица Италии и, наверное, и Европы, и одна из модных столиц мира. Переходим к одной из титульных серий с названием Джордини. Названа она в честь улицы Джордини, известного миланского композитора, на улице которого, или рядом с этой улицей, находится отель Армани. Как я говорил, Джорджа Армани родом из Милана, и с ним связано несколько названий наших серий. Мы не могли просто так... Противами этого имени одна из серий это Giardini, где отель Армани представлен в виде э, особняка с лакшери интерьерами. То есть, если вы туда зайдете, посидите, э, общие места этого отеля, от бар и выйти на балкон, вы увидите массу Onyx, которым отделан данный отель. И это мы воспроизвели как раз в плитке нашего крупнейшего формата на настенной плитки 40 на метр двадцать, то есть оникс которые представлены светлой базой, а также цокольными темными тонами, серый, светло-зеленый, с декоративной частью, инкрустированной ониксом разных цветов, с позолотой. Ему есть координированный пол, здесь он светлый, а также на стенде мы посмотрим полы под цвет цоколя. То есть очень эффектный оникс, и есть отдельные напольные плитки, которые подходят по стилистике с цокольной плиткой на стенах. Это у нас полы, координированные в серии Джорджини. Вы видели на выклейке сплошной только вот этот пол, Показываем, что еще координированные к цоколю темные цвета Оникса. И с чем ее можно комбинировать? Серия прошлого года Ванфорте с декоративными элементами в разных цветах и мозаика в виде ромбов, сделанная на основе базового элемента ромбов. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.